Как настроить ЭЦП для участия в торгах по банкротству? Здесь все очень просто. После того, как вы приобрели ключ, вам вместе с ключом выдаются настройки. То есть, инструкция пошаговая, что делать в первую очередь, во вторую, проходите все и ключ настроен. Конечно же, неподготовленный человек может где-то запутаться. Но давайте по порядку. Первое, что вам нужно при настройках. Первое, определить компьютер, на котором вы будете участвовать. Как правило, каждый ключ выдается на один компьютер. Все меняется, уточняйте детали у менеджера, который вам продает ЭЦП. Как правило, один ключ, один компьютер. Выберите рабочий компьютер и на него делайте настройки. Второй момент. Это браузер. Мы настраиваем ключ под браузер, из которого мы работаем. То есть мы с этого браузера заходим на электронную площадку, мы делаем ставки и прочие действия на площадке с этого браузера. Раньше было так, что все ключи в основном подходили только под Internet Explorer. Почему? Потому что этот браузер идет с Windows по умолчанию, и он у всех есть. Сейчас, опять же, уточняем у каждого менеджера, кто вам предоставляет услуги, и смотрим, под какие браузеры работает их ключ. Потому что сейчас это может быть уже и Chrome, и другие какие-то браузеры. Если это под один браузер то вы настраиваете его. Если ключ работает под много браузеров, то вы настраиваете под каждый браузер. Или под один, на котором будете работать. Следующий момент, который нужно рассказать. При покупке я бы на вашем месте уточнил, какую поддержку оказывает удостоверяющий центр помощи при настройке ЭЦП. Если компания, которая продает вам ключ, говорит, что они поддерживают, помогают настраивать, это хороший знак. Потому что во многих случаях вы можете сделать еще проще. Купили ключ, определились с компьютером, определились с браузером, позвонили в удостоверяющий центр, где вы купили электронную подпись, попросили помочь настроить. Сотрудник удаленно подключается к вашему компьютеру. Вы в течение 5 минут пьете кофе, сотрудник в течение 5 минут настраивает вам компьютер. И это получается начало настройки и конец, то есть ничего делать не нужно. Узнайте, помогает ли удостоверяющий центр в настройке ключа. Если помогает, то в принципе все сделают за вас. Поэтому, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и переходите к следующему видео.